Читайте в 42-м выпуске BIS-Journal Информационная безопасность банков. Большие данные граждан. Где точка равновесия между интересами людей, бизнеса и государства? Тему номера раскрывают 10 авторов, и каждый по-своему. От противоречий к компромиссам: Как проходят попытки диалога с океанскими партнерами, рассказывает российский парламентарий. Подсчитали, призадумались. Глава Департамента информационной безопасности Банка России делится выводами статистики хищений у клиентов банков. Швейцарский нож безопасника. Что, если собрать все требования мегарегулятора в единую инструкцию? Эксперты BizJournal дают заключение. Также в номере. Новости и практические советы. Услуги и технологии киберзащиты. Обзор отраслевых мероприятий. Аналитика и личный опыт. Золотые имена отечественной криптографии. Читайте в печатном виде и в онлайн-версии по адресу ibdefisbank.ru. Слэш